Всем привет, друзья! Дембеле все еще не продлил контракт. Ему нашли замену в виде Трауре, и поначалу Адама был хорош, но потом что-то не сложилось, и теперь Барса ищет альтернативные варианты. Рафиния из лица является одним из приоритетных вариантов, и давайте разбираться, что к чему и почему бразилец нужен в Барселоне. Итак, первая и самая очевидная причина – уход Дембеле. Усман все еще не продлил контракт. Об этом мы говорили уже кучу раз. Посмотрите ролик про топ-5 футболистов, которые уйдут из Барселоны. В общем, как мы выяснили, первая причина – Барсе нужен вингер, а желательно 2. Трауре, к сожалению, не справился. С Фати непонятно, Дембеле тянет время, Ферран не вингер, и теперь Барсе нужно закрыть эту проблемную позицию. Поэтому Рафиния – один из первых кандидатов, кто может перейти в Барселону этим летом. Вторая причина – прессинг. Как мы знаем, Хавель любит использовать прессинг, причем прессинг высокий, и Рафини в этом аспекте очень хорош. Для сравнения, Рафиния в среднем делает полтора отбора за матч, что выше, чем у многих игроков в АПЛ. Ливерпуль, наверное, является самой прессингующей командой в Европе, и вы, возможно, удивитесь. Рафиния, если сравнивать по отдельности каждого игрока из линии атаки Ливерпуля, лучше по отборам и перехватам, что очень круто. Бразилец любит помогать команде, играя без мяча, и это огромный плюс. А для хаби этот аспект очень важен Третья причина – индивидуальные действия Бразилец хорош в дриблинге. В один на один против соперника также неплохо справляется. По скорости игрок ниже, чем Дембеле и Трауре, но не сказать, что Рафинья медленный для топ-клубов. Он может создать момент за счет индивидуальных действий, и это также важно, как и для любого другого клуба. Бразилец своей игрой частенько мне напоминает Анхеле де Марию. По стилю игроки очень похожи. Левая нога, дриблинг, движение, пас похожи с действиями Анхеля. Рафинья в этом сезоне, можно сказать, вытащил Лиц из зоны вылеты, и для Барса это не очень хорошо. В том плане, что если бы Лиц вылетел в чемпионшип, то отступные игрока были бы 25 миллионов евро, а так 75 миллионов и, конечно, это не очень хорошо. Придется как-то договариваться и надеюсь, что Барса сделает это по выгодным условиям. Четвертая причина – стиль игры Рафиния подходит каталонцам. Как было сказано ранее, Рафиния хорош в дриблинге, и самое главное, что я заметил, он не передерживает мяч, как частенько делает Дембеле. В этом сезоне задержек мяча и каких-то нелогичных решений от Усмана было меньше, и во многом это связано с приходом Хави. Но все же, они были и, как мне кажется, будут. Бразилец знает и понимает, когда нужно отдавать, когда ударить и когда пойти в дриблинг. Конечно, и у него есть ошибки, но сейчас я говорю про мышление, мышление игрока. Дембеле по этому аспекту не подходит Барселоне. Рафини, опять же, как мне кажется, подойдет к и по стилю, и по тактике. Пятая причина, как и в случае с Левандовским, это Хави. Хави хочет видеть бразильца в команде, и думаю, это не просто так. Он знает, как раскрывать игроков. Тот же Дембелев пример, но там немного другая ситуация. Хави понимает, что в команде очень много проблем, включая атаку. В Барсе нет фингеров, и Рафини отличный вариант для этой позиции. Нужно договориться по цене, ведь все-таки Барселона находится в таком экономическом ограничении. Раньше была возможность, но прошлое руководство, мягко скажем, ошиблось. Теперь нельзя, например, свободно потратить 100 миллионов евро, как это было раньше. В общем, Рафини, по моему мнению, хороший вариант, и я надеюсь, что Барс,